ко мне короче и гостиной рыбкой рыбка называется форель и сегодня решила ее закоптить ребятки и что из этого получится сейчас вы увидите вот коптить будем на архе вчера я уже ее засолил ну специально почистил положил в холодильник чтобы она просолилась сегодня остается только промыть ее от соли и начать коптить вот такая ребята рыбка надеюсь у нас, у нас вкусно получится. Я ее засолил уже, он соль, сейчас смоем вишню и дадим чуть-чуть полежать, чтобы она стекла. Соль все смоем. Не смоем. Вот такая, ребята, рыбка Форелька Сейчас мы ее на решеточку Вот так вот положим И закоптим у кого-то сливонки уже Лена. потекли. Для Елены Аркадьевна. Да, для Андрея Сергеевича. Ну вот такая рыбка, ребята, наш. Друзья подогнали и будем сегодня пробовать дегустировать такую форельку. Сейчас что, идем, короче, на улицу и разводим костер. И готовим коптильную, как говорится. Так, ну что, ребятушки, мы уже на улице. Немножко уже тут здесь, смотрю, начал разводить только вот это почему он не убрал отсюда а, понятно и сюда. не уберешь так надо сейчас дров побольше будет накидать вот злодей выбежал По, по голове коптильня-то уже смотрите прохудилась ребята мне коптильно прохудилась блин сильный ветер такой вообще обалдеть так ладно сейчас почищу и включусь так ну что ребятки Коптильная-то у меня прохудилась, короче, летом надо будет ее варить, переделывать, но приваривать. Вот. Так. И нашел вот решение, вылезав лист пока временно. Сейчас просто положим его. Вот и все. Еще коптильная послужит немножко. Вот. Так, ну сейчас разгорится костер побольше Сейчас дров закидал там по максимуму Сейчас разгорится, все разогреется И будем закладывать арху. Арха у нас покупная сегодня для копчения Два пакетика я взял, думаю, хватит на три форельки На сеточку вложим ее и туда Твою машинку нашел а, да вот а, да. Решил, ребята, подготовить себе место С <соцарев> а, угробом а, Вот, смотри Вот она, мазаковка Что там, Федь? Ремонтируешь? Да. Чинишь? Да. Ну, давай, чини, чини. Майсон? это да. а, старый пес. Старый пес. Сейчас покажу вам, ребята, курочек. Ничего-то. Утки, не знаю, всю зиму, короче, на улице вот так вот спят Ай, блин Чего вы? Сейчас что-то плохо несутся Зима ведь. Да? Я тебе... Ладно, сейчас еще дров подкину Немножко Эй, ты старый пес надо... ну Вот, ребята, дровишки Будет... хорошо занялись Надо проверить Взять кусочек Кусочек небольшой снега И кинуть Все, уже Уже почти накалилось Можно идти за рыбой Укладывать ее на решетки, чтобы она обтекла немножко И через минут 10 уже Будем закладывать все Так, ребятушки, сейчас мы Уложим форельку Рыбка, ребят. Да. Это так, это я это сейчас такое. разложил. И сейчас, в принципе, что такое? Сальто. Сальто. Да. Сейчас будем засыпать ольху Вот эту сюда сыпать. Так, сейчас малый, маленький ассистент нам поможет, да? давайте открою вот сюда сыпать везде-везде по всей этой вот. все высыпай давай следующий Давай, я его открою тебе. Что говоришь? Это лес он это. Хоть лжиго у него съесть. Это охраняй. Я лжиго лучше стою. пакетик он туда сожгает все разровняю немножко ну, Все сейчас чуть-чуть подождем и засунем рыбу ладно я сейчас засуну рыбу потому что оператора нет у меня Елена Аркадьевна дома сидит Сзади. Говорит, не пойду Сзади идет. на улицу Так, ну все Все уже задымилось Рыбка уложена Осталось закрыть крышку Ладно, давайте, ребята Переключайтесь Так, ну все, ребятушки Ребятушки, все, процесс пошел Коптильная уже парит Коптит Дровишки горят И надо засекать время где-то через часик Откроем крышечку и посмотрим, что там. Может быть и полтора часа. Ну, через час посмотрим, короче, что там у нас получилось. И еще потом потом. Потому что сейчас зима. Летом она быстро готовится, да, минут 40. А сейчас зима, все-таки холодно и дольше готовится. Так, ну что, ребятки, прошло где-то минут 40. Сейчас гляну, что там. О, она уже готова. Она уже готова, ребятки. Можно даже и дрова не подкидывать. Сейчас она еще там постоит. Ну 10. И все. Эти дрова прогорят. Остатки. И все. Вот такая красота получилась, ребята. Снизу уже все. Хорошо. Сейчас постынет и домой можно, в принципе, нести. Будем дегустировать Ну что, сейчас, ребята, уложим Уложим рыбку туда уже вот так, как, она не давай, наверное, сетки Опа. так, ребятушки, ну что, короче Принесли рыбу, рыба упала Сами видели там на, на камере Елена Аркадьевна, все, давай быстрее, быстрее, быстрее Я замерзла чего так на меня смотришь? Нет, это кто-то ставит на самый край Ну ничего страшного, там упало на снег, короче В принципе, на вкусовые В принципе, на вкусовые качества не влияет Как тут, может, что-то повлиять? Ну и как там, рыбка тебе? Спасибо, уже. Повалявшую рыбу поедем Хулиган здорово Ну что, вкусовые качества изменились? Очень Очень еще вкуснее стало. Ага. Угу. Вот. Вкусно. Так, ну что, ребятки, рыба вообще обалденная, кстати. Ну то, что она упала, ну ничего страшного, что сделаешь? Ничего. Ну так все. Хорошо получилось. Очень. Ну, концовочка только, <св> не очень. Ставьте лайки, ребят, кому понравилось это видео. Жмите на колокольчик. Подписывайтесь, комментируйте. Ну и до скорой встречи. Всем пока-пока.